Премии «Золотой писатель мира» удостоился казахстанский писатель, драматург, общественно-политический деятель Ролан Сисинбаев. Это признание на мировой арене не только самого публициста, но и казахстанской литературы, ведь ее присваивают талантливым, успешным писателям со всех уголков земного шара, в произведениях которых присутствуют темы гуманизма, мира, добра, справедливости и общечеловеческих ценностей. Отмечу ранее премию учредили международные общественные организации из десяти стран мира, самые преданные поклонники Ролана Сисинбаева, его коллеги и друзья. Они называют произведения автора неординарными и ценными для будущих поколений. Это не просто писатель, это гуманист, это человек, который несет духовное наследие наших предков. Из своих трудов, произведений Роман Шакинович очень живо, ярко, объективно показывает не только образ героев, но раскрывает их таинство, почему они поступают так или иначе. И самый главный критерий человечности ⁇ это понятие оружда, совесть, то есть обращение к совести, потому что об этом писали наши великие писатели Калдабай Шакари, потому что это, наверное, то, та философская ценность, необходимая для человека. В Алматинском зоопарке появился...